О! Здравствуйте, ребятки. А чё так долго? А чё у тебя в коробке? У уши доктора? Не совсем. Ну, а если не уши, так давай рассказывай, как съездили? Съездили мы, Сергей Михайлович, не совсем удачно. Ну, так. Давай, бомби. Мы тут это э, в просак попали чуть-чуть. Серёжа, а ты знаешь, что такое просак? Нет, Сергей Михайлович. Просак, Сережа, это расстояние между лагалищем и задней проходным отверстием женщин Во, даже Владик знает. Ну так, давай. В общем, приехали Балтик, мы к нему, как вы и сказали. Он нам стал грубить, выхватил пушку, потом пришли еще какие-то два отморозка. Стали нам угрожать. Ну, мы, короче, все, всех их убили. А скажи мне, Сережа, разве я велел вам их убивать? Ну, ты же знаешь, что мне доктор нужен, а? Сергей Михайлович, ну они первое начали. Чего? Пер... Чего первое начали? Судак ты белоглазый, отмороженный. Но если ты видишь, что ситуация накаляется... Ну, переведи ты стрелку на другой день. Но мы же... Пороть вас ну Но надо. мы же... Сергей Михайлович, но мы да же... У вас-то Меня? А как же? Пороли. А ты думаешь, почему я такой стал? А? А я считаю, что детей пороть нельзя. Вот меня отец тоже порол. И что хорошего? До сих пор его хочу убить. И еще кого-нибудь... За... Ладно, Саймон. Кончай, Кончай лабуду городить. Сергей Михайлович, мы же по делу приехали. Что мы же? Ни одного дела вам, идиотам, поручить нельзя. Пошли вон отсюда. Что у тебя там в коробке? Порошок. Какой порошок? Так, чтоб я вас больше не видел. Пошли вон отсюда. До свидания. До свидания. Ну ты видал, а? Ну что скажешь? Михалыч не совсем расстроился вроде? Да, пронесло, слава богу. Хорошо, хоть порошок взяли. Хорошо. Фу, ух ты, молодцы. Ой. Да? Я? Когда? Да я так запомню. Все, я еду.